Добрый вечер. Я здесь немножко решила поболеть ковидом и забыла за свои любимые кодеки. 10 дней я к ним вообще не подходила, так как все 10 дней у меня была температура, не было возможности даже ними полюбоваться, полить. Я их не поливала, засушила. Я хочу показать, что с ними произошло и без моего участия. Корневая. Смотрим, каждую орхидейку просмотрим. Корешочки орхидейки. Хорошие, пересохшие, правда. Уже пора их полить. Зато она выпустила, смотрите, какой цветоносик жирненький. Листики какие красивые. Глянцевые. А этот загнулся, аж выпадает из горшочка. Ее бы пересадить. Смотрите, сколько корней и подсохшие, серебристые поливать. Наверное, буду завтра. Может, еще больше сил появится. Дальше следующая орхидеечка. Смотрим, какая она. Корни как жучки в разные стороны расползлись. Как могла, так росла. Цветонос выпустила. Это все из-за того, что просушка пошла. Видите? А тут ее еще кто-то бедненькую искусал. То ли трепсы, то ли клейс. Я не знаю, паутинки не вижу. Но искусали ее конкретно. Этот листик не поврежден. Крепкий, хороший. Вот один лист только поврежден. Это желтая пахучая орхидейка. Это парфюмерная фабрика. Сильно пахнет. Видите, какой она пустила? Хорошенький цветоносик. Корешки в горшочке тоже хорошие. Отменные. Но ничего с ней не было. За 10 дней не сильно пострадала. Следующая орхидейка. Ой! А этой немножко осталась влага, видите? Двойной горшочек в керамзите. Вон корни есть. Смотрите, сколько цветоносиков. Один в эту сторону, этот продолжает рост. Вот этот. А ну-ка здесь что-то нового. корешочки растут. Хорошо она себя чувствует. Замечательно этой орхидейки. Я уже не буду вынимать ее. Это мукала. Скоро даже цвести набирают бутончики. Это мелкая орхидейка. Переходим к следующей. Смотрите, как это пошла в разные стороны, корни. К ним никто не подходил, не поливал ни грамма. Внизу воды нет. Бедняжечки. Остались без присмотра. Это какая? Это коода. Коода, посмотрите, какой листочек красиво нарастила. Вот этот. Вот этот молоденький, такой глянцевый, красивый. Переливающийся. И цветоносик. И набираются уже почечки. Очень хорошо она себя чувствует. Сейчас покажу корневую. Корневая тоже неплохая. Что тут интересного у нее? По-моему, она вся интересная. Как зацветет, она вообще интересная будет. Это реанимашечка. Что с ней произошло? Она даже не погибла. Умничка. Смотрите, новые листочки начали расти. Вот этот новый, вот этот и вот этот. Это которая реанимашка была с одного листика. У меня есть видео на канале. Вот эти корешочки она только начала пускать. Сначала листья растет, а зачем пускает корешочки. Здесь нету еще корней. Но у нее все хорошо. А видео у меня, у меня есть, как с одного листика. Она наращивает свои силы. И дальше. И вот орхидейка желтая. Все сухое, аж хрустит. Но цветоносы пошли в рост. Значит, вывод. Моим орхидеям нужна была резкая пересушка. Не болезнь хозяйки. Это никому не нужно. Резкая пересушка. Вот эти в комбинированном горшочке. Тоже посмотрите цветой Листочек. Глянцевый, красивый. Вот этот молодой листочек. И здесь тоже. Но вот эти кто-то поел. Я их не обрезаю. Не знаю, кто поел. То ли трипсы. То ли клещики. Никаких насекомых не видно. И сказать точно не могу. Вот эти я посадила просто в мок. Это была слабенькая, я накрыла пластиковым стаканчиком. И она пришла в себя, вот тургор подняла немного. Но не поливала я. Я хотела ее залить, так чтобы здесь вода была внизу. Но не успела. Да еще все впереди, все сделаем. Вот. Теперь покажу свой дендробиум. Сейчас я его сниму. Вот я сняла дендробиум пониже. Хочу вам показать. Вот он пустил цветоносик. Это, наверное, беленький будет. У меня здесь два сорта в одном горшочке. Видите, как он разросся хорошо. А цветонос он пустил не со старой бульбы, а с новой тогда вывод второй раз бульбочки наверное не цветут вот видите отцвела и ничего не пускает вот эти засохшие конечно уберутся вот это уберется не следила я за ним ничего все изменим Ну, влага у него есть я скажу вот я палец туда глубоко вставила влага есть Мох придерживает влагу. Ну, он хорошо себя чувствует. Раз зацвели эти растения, значит, они все прекрасно себя чувствуют. Жаловаться не нужно. Посадила их на такую стоечку. Конечно, стоечка для фиалок, так как вот это расстояние коротковатое немножко. Орхидеи выпускают длиннее цветонос. Верхний ряд... Хорошая это леодорка. Она растет на бок. Листья у нее огромные. И падают на бок. А эти все вверх растут. Дроби он посажен у меня. В горшок два растения. Я уже говорила, вон корешочки. Хорошенькие показывает себе. Хорошо он себя чувствует здесь, в этом горшочке. То есть я его немножко заглубила. И присыпала корой для орхидей. Ничего не мудрила, ничего. Просто с тех стаканчиков вынула, с государственных. Присыпала корой для орхидей. Обработала октары. И все, и растет это растение. Но неприхотливое. Правда, вот какая-то черная точечка мне не нравится. Что это такое появилось? Ладно, будем следить. Ну это на старой бульбе. На новой надо следить четко, чтобы цветоносик был, чтобы все было конкретно. Он очень красиво цветет. Он выпускает такие стрелы большие. И на них много-много, как колокольчики такие. Мне так нравится. И получается с одной стороны голубой, а с другой стороны белый. Очень красиво смотрится. Еще в большом горшке. Я его поливаю просто сверху никаких там, не боюсь не ни попасть, никуда ничего, не ни залить. Просто вот сюда на мох поливаю сверху, и внизу остается все время вода. До 1 числа я должна их поливать была, хотела попробовать с удобрением. Но так как болезнь меня положила, сказала лежать 10 дней температурить, все отменилось. И орхидеи решили сами по себе, без никаких удобрений, без никаких добавок, выпустить цветоносы, порадовать меня. Ряд, хватит болеть, обрати внимание на нас, сколько ты можешь не смотреть на нас. И пришло время на них посмотреть. Это моя еще ренемашечка. Я ее просто вынула из горшка, корни были сухие, видите, она отсушила листочек, но она нарастила вот... Новый, огромный листочек. Большой лопушечек. Это, не помню, как называется. Сейчас посмотрю. Где-то подписывала. Ладно, зацветут, потом все, покажу. Вот такие новости на сегодня. Ну, вот этот цветочек будет очень красивый. А вот он, мне кажется, что там очень устой червяк сидит. А ну-ка. Увеличь. Надо чем-то поковырять. Нет, это не мучнистый червец, это еще один цветоносик она пускает. Еще вот этот, вот видите, новенький, молодой, бульбочка. Вот эта бульба будет пускать. В общем, цветоносов должно быть много. Но это крепкая бульба. Она может несколько пустить. Будем ждать цветения. А чармер продолжает цвести. Как вроде бы ничего вообще не было. Поливаю его или не, не поливаю. Он все на, наращивает бутоны. Цветет. Это новый цветонос он выпустил. Старый засушил. Корни у него хорошие. Посадила его в закрытую систему и немного а просто добавляю воды. А это розовая орхидейка. Она просто стоит на месте и ничего не хочет расти. А здесь у меня еще один эксперимент. Я хочу показать вам все-таки подробно, как с одного листика можно вырастить целую орхидейку. Смотрите. Ну, листик должен быть завернутый не просто листик, а вот таким как со стволиком небольшим и тогда на конце нарастают корешочки. А этот раз я хочу их наращивать в перлите. В перлите я выращивала орхидейки у меня получалось, но не с одного листика, а я хочу попробовать с одного. Вот э, этот листочек плотный, все листики отпали, пропали, я буду подробно снимать видео. Я просто ставлю в, вернее, в перлит и оставляю в таком состоянии орхидейку на полочке, на окно я не ставлю. Перлит можно и старый взять, можно свежий взять, какой у вас есть, это роли не играет. Садим сухой перлит, затем заливаем водичкой вот столько, чтобы он поднялся и наверх влага поднялась. А эту орхидеечку я купила, я хотела пересадить, и не было возможности, у меня то горшочка не было, то еще что-то не было, она уже бедненькая отцвела, уже ждет своего времени. Но никак я не успеваю. Теперь я просто заболела. Тут черная, вот видите, на шейке. Но она держится, умничка. Но все равно, когда-то чуть-чуть еще отойду, и пересажу, покажу вам, как я буду ее спасать. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Ставьте лайки. До свидания. Извините, что говорю тихо. Я еще болею. Немножко тяжело говорить. Всем всего хорошего.